Привет! Решила снять на улице. Очень хорошая погода. У нас редко бывает столько снега. связи с тем, что много снега, хочу показать вам. Марта Фо. Марта ворчит, я ее прицепила, чтобы она не мешала съемке. Покажу две сумки из Эко Меха. Сумки абсолютно разные по наполнению и направлению. Одна жесткая, одна мягкая. Ну, начнем сразу с жесткой. Смотрите. Формованная сумка, жесткая. Бронзовый металлик, очень красивый цвет. эко -миф только на передней стенке. Для удобства сделаны ручки из эко-кожи, для того, чтобы на морозе было удобно держать. Подойдет для тех, кто носит деловые бумаги, папки, небольшой ноутбук и всякая разная мартафон. А, смотрите, внутри вот здесь такая красивая пряжечка. Внутри вот такой вот вход, два отделения, перегородка на молнии, длинный ремень в комплекте. На задней стенке карман на молнии. Очень удобно застегивается. Сумка очень легкая. Фу! Цена полторы тысячи. Своим подписчикам скидка от этой цены 10%. Так, теперь показываю вторую сумку. Сумка абсолютно другого направления. Это мягкая сумка. Смотрите, она вся мягкая. Это макунитель. Я ее сейчас выну. Будет видно, что внутри. Если это сумка с белым эко-мехом, то это чисто черная. Чисто черная с черной эко кожи Вот такое широкое дно. Сюда войдет легко формат А4. Удлиненные ручки. Она легко садится на плечо, на шубку. Так. Идем вовнутрь. Внутри, сейчас наполнить. Так. Внутри вот такой один удобный большой отдел. И здесь два кармашка внутренние на передней и на задней стенке. Получается, в принципе, сумка шуток. Без лишних карманов, без лишних наворот, наворотов, что подходит как базовый вариант к очень многим комплектам одежды. Чем проще сумка в плане а, аксессуаров, тем больше она комбинируется с возможными вариантами в одежде. Эта сумка тоже полторы тысячи рублей. И тоже моим подписчикам скидка 10%. Вот такие две абсолютно разные сумки. Белая и черная. Вот ну, теперь снимем мою красотку, да? Надо ее отцепить, а то она и плачет. Пойдем, отцепим. Вот она, вот она, моя красавица, да? Вот она, вот она, сидеть, сидеть. Все, она убежала. Я сегодня покажу и расскажу о сумках производства города Пенза. Раньше не назывались фабрика золота, сейчас называются Гера. Это базовые сумки, в основном те, которые носят у нас основная масса населения, стараясь не выделяться из толпы, но эти сумки очень практичные, лаконичные и комбинируются с огромным количеством надежды. Они идут базовые, можно называть их трендовые. Почему трендовые? Потому что это классика. Классика всегда востребована, всегда продается и всегда она нужна в гардеробе практически каждой женщины, та, которая быстро бегает и помогает в том числе обеспечивать семью. Начинаю с первой сумочки. Поехали. Сумка черная, классическая форма саквояж. Саквояжи нас очень любят. Любят все и молодые, и те, кто постарше, и наши бабушки мало Широкое дно. Зачем это объем сумки очень большой? Она очень объемная и очень комфортно вместительная. Она мягкая вся. У нее жестко, в принципе, только дно. Иными словами, можно сказать, что это базовая классическая сумка. У нее три входа. Основа черная. Отделка идет. Кофейный цветом. Смотрите, какая она объемная. Смотрите, какой объем. Внутри. Вот такой вот вход здесь. Большой и объемный. Вот здесь здесь карман на молнии Вот здесь еще карман. Она будет обычная для мелочей. И вот здесь отдел. На задней стенке карман на молнии На передней стенке под молнию еще два кармана. Получается три на разных кармана. Здесь декором являются вот такие вот висюльки на бегуночках. Вот такой вот размер сумки. На видео видно, да, что довольно комфортная, очень удобная мягкая сумка. Так, следующая сумка чисто черная, очень мягкий круг она вообще без всякой какой-либо отделки, вообще чисто строгая классика. С камерой уже Один вход внутри. Карман на молнии, перегородка, которая делится пополам на молнии. Еще один карман на молнии. И на задней карман на молнии. Высота ручки не сильно, но регулируется. За счет того, что можно спереди и сзади, передвинуть высоту ручки. Поэтому сумка может быть как для высокой женщины, так и для женщины не скваруства. Другими словами. Сумка сядет на пуховик. Вторая модель. Третья модель. У нас Color блокинг. Основа идет черная. И в отделку на передней стенке пошли такие цвета, как беж, кофе, коричневый и черный. Сзади карман на молнии. Спереди декором является просто защиты на клепках. Здесь ручки прошиты и проклепаны. Идем внутрь. Формат довольно глубокий сумки. Но вот такое. Вот широкий вход. Пригородка, которая делит сумку на молнии яйца за полуподелением. Вот здесь вот идет кармашек. И на передней стенке традиционные кармашки размер сумки чтобы было понятно вот так вот на модели и еще одна моделька еще одна модель это классический городской рюкзачок он чисто черный выполнен из мягкой и Знаете, затягивать ручки закоплены вот таким образом. Высота ручки регулируется. Кармашек на молнии. Внутри рюкзачка два входа, Передняя стенка. Клепочка, которая клапаном закрывается, чтобы не упали всяк воруды осадки. И по факту, смотрите, карман на молнии. Здесь небольшой кармашек. Ну, собственно говоря. Так я одену, чтобы было понятно, какого размера рюкзачок в визуализации. Вот такой классический, обычный, городской, строгий рюкзачок. Цена этого рюкзачка 1700 рублей. Цена Этих сумок всех, которые я показала, 1800 рублей. Спасибо. Ну, всем пока. Люблю, целую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень важно знать, что вам интересна наша рубрика. <с Juice> все, мы начали играть. Все, мы целуемся, обнимаемся, все. Ну, всем пока.